Роберт Рождественский Человеку мало надо Чтоб искал и находил чтобы имелись для начала Друг один и враг один Человеку мало надо Чтоб тропинка вдаль вела чтобы жила на свете мама Сколько нужно ей жила Человеку мало надо После грома тишину, голубой клочок тумана, Жизнь одну и смерть одну. Утром свежую газету с человечеством, родством, И всего одну планету, землю, только и всего. И межзвездную дорогу, и мечту о скоростях Это, в общем-то, немного, это в сущности пустяк, Невеликая награда. Невысокий пьедестал. Человеку мало надо, Чтобы дома кто-то ждал.